Последнее воскресенье октября стало не совсем обычным для обладателей техники Керхер. Их пригласили быть почетными гостями на первом дне рождения Керхер-центра на Пролетарской 5. Это самый большой магазин в городе, официальный дилер и самый лучший в городе. Этот магазин, потому что мы здесь покупали один, два и решили третий раз сюда вернуть. Ну, здесь дают гарантию долго, пять лет. Ну и здесь уже точно я знаю, что я по фирменной вещь. Профессиональные продавцы, большой выбор техники с эксклюзивными моделями, демонстрационный стенд и сервисный центр. Эти составляющие отличают Керхер-центр от обычного магазина. Ведь только здесь можно решить любую задачу, чистки и уборки. Когда мы открывали Керхер-центр, были сомнения. Понравится ли народу, пойдет ли сюда люди. И по проживанию года, конечно, видим, что решение было принято правильно. Действительно, верхний центр – это магазин особого качества, особого формата. И людям нравится то, что и удобно подъехать сюда. И здесь много всевозможной техники, аксессуаров. Здесь у нас работают продавцы, которые уже имеют громадный опыт. Они могут хорошо проконсультировать, помочь правильно выбрать. И выбор всегда стоит за клиентом Это всем нравится Доброжелательные, все объясняют, расскажут Мне все понравилось, устроило И я приобрел здесь, здесь И расходники здесь все есть, которые нужны И консультацию Ребята, и женщины, и девушки дают Полную, в принципе Даже такую, которую в интернете нет Скажем, нравится Быстро, как все это организовано Как разложено Доходчивость работа, продавцов, консультантов все, в принципе, понятно, доводят и очень профессионально работают. Празднованию первого дня рождения все сотрудники компании готовились заранее. Весь октябрь в честь будущего события каждому покупателю вручали памятный подарок и предлагали стать участником розыгрыша, где главный приз был снегоход. Несмотря на ненастную погоду и выходной день, поздравить сотрудников Керхер Центра на Пролетарской собрались постоянные покупатели и истинные ценители техники немецкого качества. Сотрудники Керхер Центра не остались в стороне. Среди гостей они разыграли несколько пылесосов, электровенников, мини-моек и комплекты мойщиков окон. В честь своего дня рождения сотрудники Керхер Центра приготовили специальный подарок для детей из детского дома – пылесос с аквафильтром. Вообще на празднике каждому гостю уделили особое внимание, а кульминацией мероприятия стал розыгрыш снегохода. У кого? -3 -3. Да, ладно. Счастливым обладателем снегохода стала Екатерина Федотова. Недавно девушка подарила отцу мини-мойку и уж точно не ожидала выиграть снегоход. Керхер-центр отпраздновал свой первый день рождения, однако праздник на этом не заканчивается. Уже сегодня сотрудники Керхер Центра готовят уникальные предложения для каждого посетителя. Следите за рекламой, а Керхер Центр на Пролетарской 5 по-прежнему работает для всех с 9 утра до 8 часов вечера без обеда и выходных.